Итак, давайте мы сейчас познакомимся с правилами знаков. Давайте воспользуемся учебником Александрова Потапова, Державина по сопромату. И давайте выйдем на эпюры. Внутренние силовые факты, вот метод сечений, вот эпюры, вот правила знаков для растяжения сжатия. То есть мы сейчас определимся с правилами знаков для четырех типов деформации. Это у нас значит, растяжение сжатия, это у нас будет кручение, это у нас будет значит, изгиб и сдвиг поперечный. То есть мы определим знаки для N, для M крутящего правила знаков для M-изгибающего и для поперечного усилия. Итак, вот вы видите правила знаков для... Давайте я чуть увеличу масштаб. Правило знаков для определения N. Определяется очень просто. Если под действием этого внутреннего силового фактора Рассматриваемая часть тела растягивается, значит N на пюре положительная, когда значит, N положительная. То есть, вот это у нас будет для N, вот мы отбросили, значит, вот это в точке А, я говорю, мы провели сечение, рассматриваем вот эту часть первую. И вот эта первая часть под действием этой силы, она что делает? Растя... Ну, второй конец мы мысленно считаем неподвижным. То есть вот этот конец неподвижен, эта сила растягивает наше тело. Значит, вот это на эпюре будет со знаком плюс. Вот в точке А, то есть Na будет каким положительным. Вот если у нас вот такое дало решение, то есть решение уравнения равновесия привело вот к такому вектору Na, то есть вот к такому внутреннему силовому фактору, то у нас на эпюре будет знак минус. То есть наша первая часть под действием этой силы, она что делает? Сжимается, вы видите, и для, по правилу знаков у нас, соответственно, Na будет каким на эпюре отрицательным. То есть, если вы видите вот такую эпюру, вот такую эпюру, давайте, вот наше тело. Вот наша ось Z. И вот мы провели, значит, несколько характерных сечений. Вот, например, вот эта точка нас интересовала, вот это, вот это. Ну, естественно, нас интересуют начальные и конечные. И вот мы для этих точек мы построили эпюру. Эпюра по традиции строится параллельно и ниже для горизонтально расположенных, для вертикально расположенных параллельно и правее. То есть мы вот в этих точках, например, рассчитали Эпюру и она нам дала следующее значение, то есть это у нас вот Эпюра N, это у нас ось Z изображается, а это у нас соответственно Эпюра N, ну тут по-разному пишут, либо N, например, вот так берут, либо просто берут Эпюра N, пишут, то есть по-разному. Ну и вот здесь у нас получилось, например, значение, там, ну допустим в килоньютонах, то есть указываем, вот здесь у нас получилось значение, 10 то есть минус 10 здесь у нас получилось допустим минус 5 здесь у нас получилось значение плюс 10 10 5 а здесь у нас получилось значение ну например 0 то есть наша пюра имеет вот такой вид как строят Да, вот эти линии жесткие то есть значение n жестко ну И вот соединяем, естественно, вот здесь вот так, вот так и вот так. Ну и здесь иногда заштриховывают, но и обозначают значок вот здесь. Это минус, это минус, это плюс, ну и здесь нулевое значение. Ну иногда вот так вот, да, заштриховывают тонкой штриховкой. Вот у нас эпюра по точкам каким? Допустим, ну, А, Б, С, Д и Е. E. Вот мы вычислили э, значения провели вот наше пюра. о чем говорит нам пюра? сейчас она в общем-то ничего не говорит о том как у нас расположены я говорю по оси z эти вектора они говорят только о том что вот у нас этот участок cd он у нас растянут у нас опюра какая положительная у нас э, этот участок растянут участок ВС у нас наоборот сжат, участок АВ сжат еще больше, поскольку там больше внутренний силовой фактор, ну, если все остальные параметры одинаковые. Тут конечно еще деформация ну, зависит от разных факторов, но внутренний, то есть здесь вот продольная сила больше, чем вот здесь сжимающая, повторюсь, продольная сила. То есть вот о чем нам говорит Эпюра. Эпюра говорит именно о деформации, которую испытывает рассматриваемый участок. И вот где положительная деформация, растянут участок, где отрицательная сжат. Ну, то есть действует поперечная сила на сжатие, здесь на растяжение. Ну и где нулевой, значит там поперечная сила n равна нулю, ясно. Вот о чем говорит нам. Эпюра. То есть эпюра подчинена правилу знаков, и мы познакомились с правилом знаков для растяжения сжатия. Нам осталось познакомиться с правилами знаков для трех остальных видов внутренних силовых факторов. Давайте этим займемся в следующем фрагменте.